Привет! Продолжаем наш проект Дневник фанатов. И мы будем вас освещать с поездки из Марбели, куда мы отправляемся на сборок к московскому Спартаку. Узнаете о том, как проводятся тренировочные процессы, о том, чем живет команда на сборах. Ну и вообще постараемся да, показать много разных веселых приколюх и интересных тем. Продолжаем наше путешествие. Решили сегодня посетить Гибралтар. Ага, может, полис нас крепит? Ну... Yes, my, my крепит, hours. крепит, полис. Все, паспорта. окей, окей. Вот. Еще, кстати, у нас произошла такая ситуация, мы будем ее обсуждать, скорее всего, мы будем голосование устраивать по ситуации с Хамоном. Мы да. сделаем отдельную голосовалку, вы сможете... Пост, парни, да, да, вы сможете в комментариях оставить свои мысли по поводу того, правильно ли поступил Андрей, когда не угостил нас украденным Хамоном. Вот так тут красиво, это территория, не знаю, я, конечно, мог как туристический гид. Парни, ладно, давайте уже честно откроем вам всю правду, мы никакой не Испании, естественно, мы находимся в Крыму. И это был не хамон, а это был просто бекон, бекон. Платили 20 евро, не понимаем за что. Просто посмотреть на обезьянах. Мы думали, что здесь будет что-нибудь интересное, может хоть покормят. А в итоге обезьяны только сами у нас выпрашивают еду. Hello Hello, обезьяны. How are you? You know? You know дневник фаната? You know, подписывайтесь. Um, I give you sort and стоп, стоп, стоп! Смотрите. Битва, битва, битва, битва, просто ну-ка давай, ответим! Давай, давай, давай, давай! Номер 6 Андер Стронзен, номер семь Олег Юрген Хорберсен, номер 10 Джанас Линдберг Готовили такую небольшую, импровизированную растяжку Флаг Сербии, флаг Спартака, Амир вот привез Давай, давай. Ее... <связь> О, -о, О, красава. Давай. Я, конечно, подмазался к нашему К нашему коллеге, можно так сказать, официальному, мы не официальные. Да -да -да. давай, давай. О, давай, давай. О, давай, давай. Давай, давай, давай, на отдыхе. Кратайте зиму в теплой Испании. На все три месяца как приехали? Да до апреля до да, при... да, Ну нормально, нормально, нормально. По Тоже городу, хорошо. Вот Тоже за Спартак болеешь? Пока он болеет за то, чтобы там пописить, покакать. Вовремя покушать. А Спартак пока для него это ничего. Ну ничего, пройдет пару лет, я думаю, уже начнет понимать, что такое Спартак. Вот Ну-ка. Пять как мы даем. Вот Давай, так. так красавец. Красавец. Мы получаем несколько хохловких движений и наглостей мы попадаем на сторону команды Спартак. Здесь хотя бы интересней. Здесь можно, вот здесь... Ребята, чай, кофе бьют. Что, Бе, да. так, идите, сейчас скромненько. не мы ведём себя скромненько. не не мы ведём себя скромненько. А... <решил> мы по сути без аккредитации без всего просто ворвали к тому месту, где сидит команда. Но нас попросили увести себя прилично, чтобы нас никто отсюда не выгнали. но мы максимальное количество времени мы могли здесь провести. Здорово, парни! Сальва все Пока перерыв встретили ребят, которые, как оказалось, живут в Марбелли и болеют за Спартак Москва. В прошлом году, кстати, были здесь на матчах. Да, когда мы тоже были на матчах. Сан, Сан, Сан, Сан, Сан Педро ездили ну, да, да. с этими скорейцами, когда играли. Да да? да, да, да. Ну а как вообще смотрите, да, все матчи Спартака? Да, я... И и на ЦСКА ходил вот в октябре. С телевидением вообще нет проблем, да, здесь с российским? нет. Ну только с матч ТВ там показывать, что наш регион не поддерживает эту трансляцию А и подожди, а ну в интернете же можно найти? Да, в интернете у же можно. Поддерживайте, поддерживайте. Смотрите, самое главное, дневник фаната. Будем дальше радовать. Очень благодарен за вашу. Так сказать, ну, стараемся пот... действительно хороший движения, но лучше в России, по счастью. Но у нас альтернативы нет, слава богу. Хотя, с другой стороны, если бы была альтернатива, возможно, мы бы еще интенсивнее развивались. За «Спартак» болеете? Конечно, любимый клуб. Да? Как вы вообще, живете здесь или что? Я здесь живу и хожу в школу, Понял, понял, понял. А вы как, парни? А я здесь футболом в филиале «Реал У вас YouTube-канал? У нас, да, дневник фаната Можете прям забить, дневник фаната Мы делаем выпуски Давай, конечно Вот так вот чтобы Прям в онлайне показываем Опачки, фаната, дневник Раз, и наша, блин, опа, наш каналчик И все, вот, пожалуйста вот, кстати, Да, ну пока мало, но будем расти Да-да-да, вот, парни, все, видишь Вот так вот, вот так вот прям, можно сказать в прямом эфире расширяем нашу аудиторию. You are, are, yes, yes. are living here or are tourist? Tourist. Tourist? Both. Both. Long term. Long term, tourist. Окей, <laughs> окей. Okay, okay. Так, Артем Либров. Можешь сказать, глазами глазами Артема Либров, только сзади него. Ну что, матч закончился, выиграли 1-0, можно сказать, с горем пополам. Надеемся, что таких ну, мучительных побед будет поменьше. Молодец, good good game, good game. Я смотрел сегодня, как ты руководишь командой, вот болельщики. Мерл будет в эфире, да? да? все ровно, все ровно, обязательно. было? Был обязательно, будет только мат, только мат, все остальное вырежем. Друзья, мы в последний наш день решили приехать в город Севилья, посетить его, посмотреть, чем живет, потому что Севилья – это одна из самых атмосферных частей Испании. Прогуливаясь по Севильи, встретили двух пиратов, похоже на эти. следствия ведут колобки. Я авторитетный, блядь. Реально колобки прям. Ола! Белый снег, серый лед...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 стадион Севилии нашли, стадион Ветисов, хотя, возможно, они тут вместе играют. ХЗ. Но что-то все закрыто, даже попасть на территорию невозможно. То есть можно, конечно, перелезть, но лучше этого не делать. Друзья, ну, к сожалению, все хорошее рано или поздно заканчивается. Наше путешествие на сборы команды «Спартак» в Испанию. Ну что, я думаю, получилось отлично. Надеемся, что вам понравилось. Будем, как и всегда, радовать вас новыми интересными материалами.